И привет всем, наконец-то у нас Хот Вилс добрался я до этой игры, если честно Попалась мне в рекламе Хот Wheels и... Ну, не, не совсем мне, не хочу вас обманывать, вообще Реально попалась моему сыну Пока я ходил, занимался своими делами, он неожиданно взял и поставил Говорит, папа, я там поставил такие машины, я вообще да, хотел Хот Wheels, говорит, поставил Вы мне подарили, говорит, Новый год он, ну, ну ему гараж подарили, а он думает, ну, поставлю-ка я папе тоже подарочек делал. В общем. Поехали, узнаем, что наш вообще из себя происходит вообще в этой игре. Если честно, видел много, ну, как видел, видео-то видел, но не просматривал. Много в интернете поход видел видеороликов. Ну, решил сам поездить, посмотреть, как же оно здесь, вот эти подъемы, спуски. Big Air, мне интересно, э, пишут русскими буквами э, английское слово. Ну, баланс понятно. Баланс тут и, и в Африке понятно, но Big Air. Ладно, э, что-то-то что пошло не так. Машина не заехала. Ну, давай еще раз, давай, да. Нет топлива. Ну, как-то жестко у нас так получилось. И, честно, э, быстро закончилось топливо. Ну, то есть даже второе шанса у нас не было. Э, второе место как... Нам сразу определили распределили. Не знаю, как это распределяется Ребята, если вы знаете, в комментарии Быстренько пишем а, Я не знаю, как распределяется лишние на эти места Ну, давайте попробуем улучшить машинку Поездить дальше Что же у нас этого получится Я думаю, у нас все с вами получится Потому что все-таки Ход был, это, короче, машины некуда ну, э, если честно, у сына есть оригинальные хотвилсы, есть китайские хотвилсы, есть китайские нехотвилсы. Ну, есть отличие. Ну, машинка для меня есть машинка. Вот, э, едем... А уже мы с соперником едем. Первый заезд был без соперника, а сейчас мы с соперником. Кстати, машинка соперника, оно сейчас он догонит, я упустил на, на, на, на старте. Uh, ладно, едем, не будем специально его ждать. Вот он догнал. Это машинка паук, если я не ошибаюсь, ребята. И она, по-моему, даже есть оригинальная такая машина. Хот uh, Вилса. Почему? Потому что только что сказал, у сына есть машинки. Модельки. Хот-вилса. Мы скрипя зубами заехали на самый-самый-самый верх. На фоне у нас, видите, он трасса. Интересно, на ней мы тоже поедем. Ну, будем надеяться, что поедем. А пока давайте-ка давайте. Ух ты! Ух ты, как мы его обошли! Ух, недолго музыка играла. Итак, ну, заедем, давай, давай, давай, Наверное, и вторая попытка будет неудачной. Кончилась такие вода. Ну, реально, с топливом реально очень жестко. Еще и взорвался. И еще и взорвался. Мама родная. Господи, ну, что ж, что ж, что что ну, давайте улучшать машинку и пробовать все-таки ехать. Ну, надо что-то с этим делать. <laughs> что же, делать, улучшать машинку. А, сразу скажу, чтобы такое печальное окно не выпадало. Видели, галочку я поставил. Сразу надо ставить галочки везде, где только можно. И потом просто в следующий раз ее не надо будет. Ну, как бы окошко не будет выпадать. А мы едем, это у нас третий заезд. И, ребята, как вы думаете, получится ли у нас наконец-то проехать первый этап до самого конца? Для этого пока не получалось. Ой, паучок нас обратно здесь обгоняет. Вообще, что-то печаль, беда. Естественно, для меня сейчас самое главное, ехать все-таки до следующего до второй, я так понял, канистры. С топливом, ну, естественно же заехать на самый-самый верх. Ну, здесь мы уже заезжали, пыхтя, сплепя, но заезжали. А вот следующий подъем у нас как-то еще пока не давался. Здесь перелетели мы вот эти всякие такие мостики. Ух ты, как-то бросила. Лучше туда, кстати, заезжать полудыбом. Ну, то есть передние колеса, чтобы были подняты, тогда лучше. Ну, кульминация. И давай, давай, давай, давай. давай. у просто залетели мы наверх. И практически, да, практически обогнали паука. <с камера> не надо, конечно, но получилось все-таки обогнать. Uh, я считаю, то, что мы просто поднимались наверх, это уже большое достижение. И посмотрим же финальное время, какое у нас будет. Давай, давай, давай, давай, машинка, и трасса пройдена. Пальцы вверх, минута 14, всем пока-пока.